Шалом! Хахсамея! Хахсамея, говорю! А, ну да! С праздником Хануки! Что? Какое отношение имеет Ханука лично к вам? А давайте я расскажу, а вы уж сами потом решаете. 160 год до Новой Эры. Царем Сирии в состав который входит порабощенная Иудея, становится Антиох Эпифан. Александр Македонский умер, и его великую империю делят его приспешники. И вот Антиох Эпифан, его имя переделали евреи в Епиман. Эпифан – это великий, царь великолепный, бог живой. Епиман по-еврейски безумный. Почему? Потому что милую его сердцу эллинскую культуру, которую он насаждал везде, по всей своей империи, в этой части как раз приняли довольно прохладно. Потому что эта культура, она была языческая. И многие из евреев, конечно же, были против. Поначалу, вполне лояльный, но увидевшись, что эта культура не приживется в 170 году до новой эры. Антиохи Пифан входит в Иерусалим, оскверняет главную святыню, центр еврейской жизни – храм. Храм разрушен, разграблен, и на великом алтаре для всесожжений в жертву принесена свинья. Большего осквернения представить себе было невозможно. За обнаруженное писание – смерть. За обрезание младенцев – смерть. Ребенка и мать умерщвляли. Ребенка вешали на шее у матери. Но знаете что? Давайте поддержим интригу и кое-что оставим на потом.